Приветствую вас на канале Максима Черепанова в городе Краснодар. Сегодня мы посещаем поселок Яблуновский. Двухкомнатную квартиру 57 квадратных метров. Итак, входим в квартиру. Дверь достаточно хорошая, металлическая. Под замену не требуется. Коридор. В коридоре 9 квадратных метров. Здесь хорошо установится шкаф-купе. Движные потолки и обои поклеены. Осталось постелить ламина... Ой, линолеум. Винолем лежит во дворе. С этой стороны комната 17 квадратных метров. С выходом на балкон. Придумовая территория. Вид во двор. Двор уже достаточно зеленый, зеленый. Вот сюда идем дальше. Прямо располагается ванна. Ванна установлена. Установлен тильпан. Натяжные потолки, стены побели, внизу кафель лежит. Весь туалет. В туалете установлен технический прибор, унитаз. Сюда еще одна комната. Здесь порядка 13,5 квадратных метров. Обои наглеены, потолок оттянут. Остались только линолеум. Вот. Вид из окна. Когда вот уберется, вот вагончики уйдут вот. и в эту сторону на эту сторону кухня на кухне будет по белка двуконтурный газовый котел уже установлен здесь умывальник также будет стоять газовая плита сюда входит газ разводка она будет происходить в комнате в кухне здесь порядка 10 квадратных метров вот такая вот тоже вид во двор дома через месяц уже сдаются